Эстетика, друзья, всем привет! Сегодня мы разберем программу Криса Бамстеда, чемпиона Мистер Олимпия Классик Физик, уже три вроде бы раза он выиграл, просто мега крутого эстета, который хайпит все в сетях невероятно! Он получил огромную базу фанатов, снимает влоги на YouTube. И, конечно, делится своими подготовками, своими какими-то читмилами, мыслями, тренировками и всем-всем-всем. И, конечно, он поделился своей программой тренировок. Прям у него 28 минут чистого видео, ссылку на оригинал оставлю. Конечно, полностью видео я переводить не буду, но все важные аспекты обязательно разберем, обязательно покажу. Так что, если ты хочешь тренироваться как мистер Олимпия, становиться все эстетичнее и эстетичнее днем за днем то добро пожаловать смотреть видео до конца и мы начинаем. Я еще это не смотрел до конца, мне самому интересно. Изначально Крис тренировался по классическому бросплит. Так у них называются сплит тренировки, которые разделяются на мышечные группы. Плечи, руки, спина и ноги. И дальше для лучшего прогресса он перешел на push-pull legs. Жимовые, тяговые ноги. Все тело тренируется как минимум два раза в неделю. но ну, я обычно в принципе не больше двух раз в неделю. Это делается для того, чтобы каждая тренировка проводилась с максимальной эффективностью. Для того, чтобы каждая мышечная группа тренировалась, опять же, дважды. А это, в свою очередь, нужно для того, чтобы поддерживать в организме оптимальный синтез белка. То есть, вы потренировались, прошло 48 часов примерно, может быть, 50 с чем-то, и вы еще раз тренируете эту самую мышечную группу. Крис говорит, что по сравнению с классическим брос плит преимущество пуш pull в том, что тренируешь тело как раз-таки два раза в неделю, что позволяет твоей ЦНС адаптироваться к движениям и выкладываться лучше. Ну и плюс тело тоже, организм адаптируется и тренируется лучше, прогрессирует лучше. Кстати, я по push pull Legs тренируюсь, наверное, лет 16, может быть, 15, и считаю это наиболее оптимальным тренировочным планом, если у тебя есть примерно 5-6 дней тренировок. Неделю, если ты можешь себе это позволить. И, конечно, он говорит о том, что если вы тренируете мышечную группу два раза в неделю, то, соответственно, объем тоже нужно делить. То есть, например, если вы на тренировке грудных делали 15 подходов на жим лежа, там или делили на другие упражнения, то в рамках недели нужно будет поделить примерно на 2, и делать, например, по 8 подходов на каждой тренировке, для того чтобы не перетренироваться, для того чтобы объем не был слишком диким. И, конечно, чтобы снизить риск травматизма. Он говорит, что обожает убивать себя в зале. И раньше это была его проблема, когда он тренировался по брос плит, то есть, например, он приходил, делал много подходов на приседании, прям в хламину так убивал ноги, они у него жутко болели, он долго восстанавливался, плюс из-за того, что большой объем делается за, допустим, один день, он получал некоторые микротравмы, что как бы не очень хорошо для подготовки, для здоровья, да и в принципе для долголетия спорте. меньше травм, лучше прогресс. И так количество подходов на тренировке у него примерно от 6 до 10 на одну мышечную группу, иногда меньше. Он это объясняет тем, что в эти 6 подходов он лучше вложится прямо вот на максимум, но на следующей тренировке он восстановится и будет чувствовать себя лучше, чем сделает, например, 10, а потом еще подключит какие-нибудь вспомогательные движения и вообще восстановление пойдет не пойми куда. Он сравнивает себя с и мол, регенерация не такая крутая. И он, допустим, не может физически восстановиться на следующей тренировке, если слишком переберет по объему. Это несмотря на то, что у него одна из лучших генетиков в мире, для телоастериктивства, несмотря на то, что он занимается на фармакологии. Также очень важным фактом, почему он старается разделять тренировки одной мышечной группы на два раза в неделю, это максимальная эффективность каждого подхода. Потому что, например, если ты делаешь 10 подходов нажим лежа на одну тренировку, то понятное дело, что, например, там после третьего, четвертого, пятого эффективность каждого следующего подхода падает. Если ты делаешь такую же тренировку, но только делишь ее на 2, то есть, допустим, 5 и 5, понедельник и пятница, там понедельник и четверг, то ты сделал максимум первые 5 подходов, да, там эффективность немножко упала, возможно, какой-то немножко, но, в принципе, она падает всегда, но ты дальше отдыхаешь и в четверг-пятницу приходишь и уже с первого подхода начинаешь с большим весом, то есть, получается, общий объем, он становится как бы больше и эффективнее. Как строятся тренировки в контексте недели? Обычно это push, pull, legs, три тренировки подряд. Дальше push, pull, legs, еще раз три тренировки подряд. То есть 6 тренировочных дней подряд. Но, как он сказал, спокойно, например, можно сделать 3 дня тренировки, один день отдыха, 3 дня тренировки. Например, на моем марафоне, который сейчас проходит, некоторые ребята тренируются по максимально похожей системе, потому что она реально работает. Я протестировал ее на своих других подопечных, на себе, на многих людях. И она реально очень круто себя показывает в плане роста мышечной массы и в плане роста силовых показателей. Также он говорит, что в принципе очень важно чувствовать свой организм. И если, например, ты чувствуешь, что ноги не восстановились, а тебе нужно идти и делать опять же ноги или становую тягу, то можно дать себе дополнительный день отдыха отдохнуть лишний раз, там, сделать кардио, сделать какие-то низкоинтенсивные да, нагрузки, восстановиться этим самым лучше и прийти на тренировку более отдохнувшим и более заряженную. Итак, поехали. Первая тренировка – Push. Что мы здесь видим? Barbell Press, Incline or Flat. Это означает джим лежа, штанги – incline это наклон, flat это горизонтальный жим Два тяжелых сета по 5-8 повторений и последний делается на 10-12 дальше идет жим гантели. Три рабочих подхода с большим объемом, то есть 10-12 повторений третьим упражнением идет суперсет, на выбор какие-нибудь разводки, например в кроссовере либо разводки с гантелями, суперсете с разгибаниями на трицепс Четвертым упражнением идут Later Raises, это махи гантелей в сторону на среднюю дельту. 4 сета по 10-12 повторений, поэтому уточнение, что нужно время под нагрузкой езжать плюс-минус минуту. Ну и пятым завершающим это брусья, причем с пояснениями, что нагрузку нужно стараться смещать именно на трицепс, а не на грудные. Три сета, я так понял, что со своим весом до отказа. И, собственно, вы спросите, а почему читер? Что за заголовок? так за название? А потому что у нас очень-очень в СНГ принято, что тренировать мышечную группу, не дай бог, больше, чем один раз в неделю. А некоторые предлагают еще раз в 10 дней, раз в 14 дней, если ты натурал, занимаешься себе с Но Это прям совсем дичь. В реальности я прям искренне верю, я тренируюсь сам так же, опять же, на своих подопечных, на друзьях, проверял, на знакомых. Всегда не было еще ни одного раза, когда вот что-то подобное не работало. Единственное, приходилось иногда менять просто, где-то объем убирать, допустим, где-то какие-то упражнения добавить, либо наоборот убрать, ну, в зависимости от восстановления. Ну, или программа, допустим, просто не подходила человеку из-за того, что там он не успевает тренироваться 5-6 дней в неделю. А так, это прям пушка. Поэтому ребята восстанавливаются, ребята растут. Также примерно тренируются и почти все, ну, очень многие эстеты Типа Лекса допустим, Оливера Форслен раньше так тренировался. Ну и, в принципе, очень-очень много. Тренировка номер два – тяговая. Pull downs это вертикальная тяга. Два разогревочных сета. И дальше по три подхода, 8-10 повторений. Причем дроп-сет в каждом последнем подходе. Дальше идет тяга штанги в наклоне обратным хватом Benton Rose. Опять же, два разогревочных, два тяжелых сета по 6-8. И последний сет – Чисто на такую, я так понимаю, больше времени под нагрузкой. 10-12 повторов. Третьим упражнением идут сгибание гантелей сидя с небольшим наклоном. Я, кстати, очень часто так делаю. Вообще, на самом деле, программа максимально похожа на то, что делаю я. Прикольно. Четвертое, подтягивание. Три подхода до отказа, опять же, со своим весом. И пятое, easy bar curl, что означает подъем штанги на бицепс с изогнутым грифом. Easy. Два сета по 8-10. И дальше два сета в диапазоне... 40 секунд. Я так понял, просто как время под нагрузкой. Чисто что-то типа пампа возможно. Также он уделяет тщательное внимание разминке. Он прямо уточняет, что вот эти два разогревочных сета очень важно сделать, потому что вес у него на тренировке довольно большой. Нужно нагнать кровь. Нужно сделать так, чтобы CNS адаптировалась к этому упражнению и показать максимальную эффективность. Кстати, это прям реально очень классная фишка. Ну и в целом травматизм. Мы его сводим к меню. Тренировка номер 3. Легдей. Ноги. Chicken legs workout. Ланжес. Это у нас выпады. Опять же, три разогревочных сета, дальше три рабочих сета. По 12-15 шагов на каждую ногу. Терпеть не могу просто вот эти выпады. Прям вообще никак в жизни их не перевариваю. И вот, ну, нет. Окей, Крис делает, ему в кайф. Окей, они работают. Я знаю, многие люди любят. Они реально очень крутые упражнения. Но мне прям вообще не вкатывает. Второе упражнение идет на выбор становая тяга. Либо румынская становая тяга. Опять же, два подхода на разогрев, три подхода по 10-12 повторений, дальше 6-8 повторений, если это становая тяга обычная классическая, если румынская, то 10-12. Причем он говорит, что становые и румынские тяги ему даются просто сумасшедше тяжело, то есть прям выносит в хлам. И в принципе мне тоже. Я хоть и люблю становую тягу, но больше двух подходов таких прям рабочих солидных выдержит на самом деле очень трудно и приходится долго отдыхать между упражнениями. И третье упражнение это hip thrust or glute kickbacks. Hip thrust это ягодичный мостик со штангой, он использует такие приличные суровые веса, то же самое как и Дэвид Вейт в своих последних роликах на реабилитации. Либо glute kickbacks это когда вы либо стоили, либо на четвереньках что-то толкаете своими ягодичными назад. Допустим, какую-то платформу, либо штангу в различных вариациях упражнениях, либо еще что-либо. Ну, то есть упражнения на ягодичные. Дальше, наконец такие икроножные. Здесь он написал, что суперсет будет в последних четырех подходах, но не написал какое именно упражнение. А вообще подходов всего 6 по 10-12 повторов. Ну и последним завершающим это hamstring curls. А.к.а. можно лежать и сгибание, допустим, ног лежа, либо сгибание ног стоя. В принципе, выбирайте 2 рабочих по 8-10, и дальше 2 рабочих на время под нагрузкой 40 секунд. И как-то так завершаются первые 3 тренировочных дня Криса Бамста. Так что первая часть подошла к концу, если вам понравилось видео, хотите продолжения, пишите в комментариях, потому что видео затягивать не стоит. Оно, скорее всего, получилось довольно долгим, пока я туда-сюда рассказываю. И, конечно, увидимся в следующих видео. Ну и, статистически, с Femelit.com залетайте, потому что там мои программы тренировок, которые работают не хуже, а, возможно, даже и лучше. Ну и план питания в комплекте. До встречи!